Делаем, ты чуть-чуть а? в размеры дома не уложился. Мы потом все это перенесем. И два. М -м -м. Так. Ну, зачем ты? Для всяких торинов пузов тебе переделывать? Спасибо Торин. А зачем? Так, смотри, Олег, стой. Так, оставляю. целый А Вика, Вика, Вика, Вика, Вика, Вика, тебе и мне, все. А мне? А тебе фьевушки. Ну да и пошел ты! Болезнь моего дома. Иди, он сам в деревню. С Вот живет тоже, наверное. Так, так. А, -ка. А мы. Во мне будем... он кровать почему-то не принес. Это человек молодой. А у меня. А у меня ч, две кровати на если в 100. Так. Я больше тебе не дам, значит, железо моей шоу, понял? А нужен. Собираем... Кому хлеб нужен? Кому нужен хлеб. Эээ, -э -э, какое я забираю? что ли? Кому хлеб нужен? Я забираю, у да железо, не а нужен Только не вс! Только три штуки. Окей. Так. А можно забыть, пожалуйста, пока что дупки я добывать, а? А не можем, я сейчас отправлюсь опять в шахту. Можете! Да. Олег! Я попросил дуг добыть. Ну, просилка молодец. А я пойду, давайте, еще алмазы. Этот лорд и Вика, отправляйтесь сейчас зайти. За деревом этого. Сам такой, понял? Так, с вами подружками по разговаривать будешь. Э? Ля ты с камер недоделанный. Не знаю. Так. Так, медь нам пока что не нужна, но нам нужно железо. Меня интересует только железо и алмузы. В сундуке есть железо. А, нет, это я, я его забрал. Так, я знаю, у меня свое железо, но железо мало как бы не бывает. 15 непереплавленных и 4. У ну, тебе типа, да. Предлагаю перемирие! И иди, иди, иди ко мне. Ай, спавнер, спавнер. Тут спавнер, тут спавнер. Забирай. Ко мне подойди, говорю. Молодец, сейчас, подсек. Так, тут... не уже, свои бомжи Теперь с тебя дуб. О, спасибо. Кроватку оставлю ее mm. куда-то. Скелетронище. Вот. Ну вот говорю Жич Свешный о себе только думает. Кто? Надо думать о всех. Ты про кого? Сейчас сказал, <сосы> э? <сосы> <сосы> я, я дал торгов э, еще желез. Пучо хрень. А Вики. <сесы> а Викас обломится. И я не и... могу. Я там положил ну, еще в нанес... печку, железо пусть переплавляется. Строй короче дом, если Ой. мне дом не понравится, будешь перестраивать его. А, мы перестраиваем, понял? Дом будешь в себя разговаривать. так? давай вообще дома. Вообще-то, по сути, тебя Олег может выселить из дома. Да. Очень хороший, я тебе напомню, что это тебе... этот не випи не ратмин випи это атернас а на атернас можно забанить только я, знаю, я правильно понимаю я это сранное дерево никогда жить не дождусь да, да? подожди ты я копаю ну, иди, его добывай. я раба с вами ой, ой другу с вами попросил вот, сторина посреди... на ты такого чтобы легче добывать было да я уже почти так, по... же так добываю Двигай, что ты вообще делаешь? Тан танцует танцы. Виртуально. танцую опа папа, папа. па Да господи, куда ты там летала? Кажется, Вика, а чего-то. Да. Кажется, кажется, Вика чего-то приняла, а он так куда-то летала. Прям такой вкусненькое. Такое вкусненькое, а Нет, не корик, беленькая прям. Беленькая и такая жидкость, как беленькая она. Прицел. И вены колоть надо ее. Все, бегу Со стаком, почти. Все, это и с тузбасов поедет, все прекрасно. Пожалуйста, положите все железо. Ой, весь дуб в сундук. Слушай, ты понимаешь, если мне дом не понравится, то будет какое-то говно, я. Он должен быть красивым, <сёк> И... очень хорошо. Я а могу что коротко... я, а я, я, я маленькие дома строить. Я умею строить. Вот маленькие, но не вот у, меня три, с... у меня 300 ка дубов досок. Иди строй. Думаю. Мне бревна нужны. Триста если это такой умно, да, да вон лес иди и добывай. А я что делаю по твоему? Умный такой стал. Так я добываю как бы и у меня уже полстака. Ай, мы... У Меня факту дерево нам только для основания и для скрепления. Вот, я пробую сделать говно сделать нормальный дом, но не факт, что сделаю. Боже, пока ты там ноешь, пока ты там всех оскорбляешь, я и до ножа построил бы дом. Господи, я никого не оскорбляю. Да конечно. А... Ты не только там оскорбляешь, ты там еще и мату наверное, на всех орешь. Кого? Кого? Кого там врешь? Угу. Наркоман. Все это время, пока ты там да, ну, я мог бы с сейчас... ней корабль построить и там дожил. Да бежать. завали ты уже. Я Завалить тебя особо. вообще не спрашиваю. Завались! Я не спрашивал никто! Завалитесь оба! Как тебя да. тоже не спрашивали, дура! Я спросил! Сама ты дура! не завалитесь! Боже, ох, э, рыла своя дурочка! Что может дурочка? Тупая! Чрт! Ой, какая тишина, да, скажи, ребята? То, что тишина и покой это самое лучшее, что может быть в природе. Так, пока я добываю. Я охренел? Я вс может? Подождите секунду. Сейчас. Сделаю кое-что вс. Вс, вс, вс, вс, вс. Доброта, я покой и позитив. Сейчас еще этот. Замучу его в чат писать, будет вообще еще прекраснее. Таксс. Ладно, значит можете заходить уже вот и все я вам возвращаю ваши заслуженные микрофоны но только что была она на микрофон не плевать Тироль, не мою верните а вот не верну не умеешь пользоваться не верну умею а зачем Давай тут не начинай. закройся. просто. Закрой себя, сейчас замучу тебя и будешь сидеть без микрофона. Уже только ты, Торина, оставлю включенным. И вчера тоже это касается. Будешь говорить не верну вообще. Так, мы легли спать, поспали, а я сделал не себе полностью железной брони. Я вас прошу, скажите, пожалуйста, нарубите дерево. Вига, держи тебе оружие для самообороны. Оружие. Вика, э, вот тебе топор, валить добывать дерево. Эээ, -э так. Что я хотел, я Потом хотел. Потом топор, верни толка. Дерку сделать и отправляемся еще раз в шахту. Все, здесь. здесь... Монил с тобой, когда дырка? дерево, сделай дом, все. Ты сам, сделай, сделай, сделай, не... сделай, ну, то, что ты билдер. Ладно, так уж мы будем построить, я да. вам Я шахтёр, я, бережный, я шахтёр. Люблю шахты. Забыли. И отправляемся... ...сюда, тут ничего нет. -то. Так, капаемся. Всем. На Thank этом будет заказчик. Всем спасибо за просмотр. Day. Всем удачи, всем пока.